Привет, я Мешков, уже четвертый урок нагрянул, так что если вы не смотрели прошлые, то переходите здесь по аннотации, по ссылочке, смотрите все по порядочку, познавайте вместе со мной. В этом видео мы поговорим о масках, об эффектах и немножко коснемся горячих клавиш. Маски это очень важная вещь, вы будете, блин, профессионалом, профессионалов. Эффекты мы значит рассмотрим, мои, которые я подобавлял, покажу вам тоже основы эффектов быстренько пробежимся по ним и все будет так. И конечно же горячие клавиши, вы знаете, что это очень ускоряет работу, но поверьте, это не только ускорит вашу работу, настроение будет получше, когда вы поначалу будет сложно, вы будете учить их такие где-то записывать, а потом руку набьете и будете вот так. Поэтому открывайте тетрадочки, записывайте, поехали. Начнем, пожалуй, с масок. Возьмем вот эти два шота. Выберем какой-то из них, желательно верхний. Эффект Control. Вот вы видите opacity. Есть круг, квадрат, перо. Начнем с круга. Вот, у нее в мыслях этот пацан. Понимаете, нам да? Так можно и увеличивать. Маленький вам секрет, чтобы увеличить все, не меняя соотношение сторон, мы шифтом зажимаем на один из вот этих ключиков, и потом появляется вот эта стрелочка. Мы можем тянуть, увеличивать супер класс мы можем размывать увеличивать грани или же внутрь если нам нужна маленькая маска вместо того чтобы делать вот так сейчас покажу вместо того чтобы делать вот такую маску видите маленькие какие-то Значение, хрен попадете, не очень удобно. Ладно, перейдем к следующей. Квадратная. Выделяем все, взрыватым шифтом клацаем, увеличиваем. Можно удалять эти э, точки. Ctrl зажимаем, нажимаем на эту точку. Можно добавлять. С зажатым альтом. Можно растягивать по отдельности. Очень классная вещь. Рекомендую. Можно маску инвертировать. Вау, смотрите. Вы скажете, что это не креатив сразу вам горячие клавиши shift плюс пробел начинается от 3 секунды 33 секунды до э, mark in, mark out прикольная штука вот такие хоп подготовились и смотрите расскажу вам про режимы наложения сразу не забывайте выбирать секундомер опасить, он встает автоматически становится таким автоматически, не знаю, этот прикол этой программы. Естественно, Normal, Multiply, Screen, Overlay, лайнер Dodge Add и Color color расскажу для чего нужен так мы создаем color made вот такое вот такую штуку переходим в new item color made перетаскиваем и у него ставим режим наложения color он красит все что под ним. очень классная вещь можно маску сделать на ковар-мейте ой какая-то наркомания не-не-не это не для нас с масками более-менее разобрались пойдем по эффектам чтобы создать папку, вот смотрите, я создал папку фаворит это мои основные эффекты, которые я привык использовать, самые ходовые. Мы тут нажимаем New Custom Bin и переименовываем и перетаскиваем, например, с видеоэффектов. В нее какой-то эффект. Для быстрого доступа. Время летит. Нам надо все успевать. Вот, пожалуйста, готово. Давайте похлопаем моему компьютеру. Значит основные эффекты basic 3d накинули и вот значение мы крутим вертим понимаем что оно, зачем оно. кирку это такой круг чаще всего его нужно использовать на Transparent видео также создается здесь. Transparent видео. Вот так хоп. Удалим его на этом шоте. Перекинем сюда. Можете вот. Это круг. Полезная штука. Сплошной залитый круг. Можете менять его как хотите. анимировать также, также делать маску на этом круге. Все зависит от вашей фан, как говорится, тази. Кроп уже проходили. 10 сверху, 10 сверху, 10 снизу, 10 слева. Опа, класс. Дропшадов тень. Вы какой-то PNG э, элемент добавляете на него дропшадов. Вот вы видите до и после. Сразу расскажу, пока лежит вот этот png файл. Что такое Transform эффект, его плюсы. То же самое в основном, что и Motion. Только в Motion вы не можете сделать смаз при движении. А здесь, если вы зададите Scale 50. 100 делаем такую простенькую анимацию видите нам да? чтобы было нагляднее скроем пока эти шоу футажи или не будем просто на вторую дорожку перекинем так сделаем анимацию поплавнее как уже по это проходили можете марк in э, короче видите галочка поставить без е проще просто поставить выделить поставить без е класс видите какая анимация если мы уберем галочку use composition что там дальше Shutter angle, по-моему, там было написано. Да, шатр И шаттер angle выставим на максимум. Мы увидим. Да, галочку убираем. Мы увидим так называемый смаз. Видите, как смазывается? Вот. Без. Или. Вот, видите разницу? Отлично. это не помню что ну значит а -а -а. какое-то делает пятно эхо создает такое движение дополняет как бы клонируют изображение и получается как эхо в движении. Вот видите, какая-то плавность добавилась. Мы можем увеличить. В общем, может пригодиться. Fast Color correction, correction корректор сам за себя говорит. Проще использовать Luminance Color, по-моему. Gaussian Blur размытие по Гауссу в любой программе это есть. инверт инвертирует цвета на ваш вкус и цвет. Это вы можете посмотреть. Моих прошлых уроках это что-то типа перехода. Это я добавил просто фаворит, чтобы быстрее его найти. Хоп, это вход, входная точка, чаще ставят на начало композиции. Так, Magic Bullet Looks также вы можете посмотреть на моем канале обложка выглядит мбл это что у нас о это мое любимая. это вот так хоп нет не, не то чтобы моя супер любимая но вот майнкрафт я люблю но из uh, Hue saturation сала это шум постарай ставим фреймрейт у нас стоит 24, ставим 12 И получается клубная дискотека ставим два кадра два кадра в секунду смотрите это я фотографирую профессионал кстати про m тоже какой-то цветокорректор вот это дискотека века не помню честно говоря не помню хоть убей спирайс вот это моя любимая вот это мое любимое вот это голова transform говорил турблайн дисплейсмент классная тоже штука понимаете да понимаете да например я использовал это вот так смотрите um. Так, хоп. Хоп. Ну, поиграйтесь. Твич. Вы можете посмотреть у меня в роликах прошлых. Очень полезная вещь. Покажу пример. Твич. Легкое дрожание. Видите, да, видите да. Ультра Кей проходили в прошлом ролике. Варп стабилизер делает следующее. Стабилизирует ваше никчемное дрожание шота. В пресетах можно, например, скачаные, недавно скачал, такие, такие переходы интересные, да ёшкин такие переходы интересные, блин, вообще отпад, блин, я считаю, мне понравился особенно камера шейк. Так, это у нас in, вот это значит у нас out. Ужас, как ключит, я не могу. В общем, есть какие-то достойные. пресеты тильда увеличен и посмотрим вот так раскрываем выбираем какой нам нравится монохром вот это хорош да, например, да накидываем о проголода. Так, с эффектами более-менее разобрались переходим к горячим клавишам я вам расскажу самые полезные горячие клавиши поочередно C английское лезвие кнопка А английская все что двигаем все что справа выделяем все что справа вот так вот работает shift A переворачивает и делает вы выделяете все что слева вы вернули стрелочку R ускорение замедление было стало Полезная функция. Ctrl M. Вывод того, что выделено. Mark In, Mark Out. Q. Режет то, что слева со смещением. W. Режет то, что справа без смещения. Shift плюс Q. Режет со смещением. Лево смещается к нему. Также Shift плюс W. Видите. J, как я уже говорил, когда-то. Или G английское. Уменьшает, увеличивает громкость дорожки д английская выделяет с учетом вот этих выделений вот смотрите я выделил а2 все выделяется все что под playhead у вас стоит Ctrl кей резать одну выделенную вещь, Ctrl-Shift-K, резать все вместе. Я поставил вместо Ctrl-K просто E, вместо Ctrl-Shift-K Shift-E, Shift-S у вас стоит, мутить дорожку, когда вы вот так делаете, я поставил себе shift Уай, uh, убрал? Нету. Полезная вещь. Shift-delete это у вас удалить со смещением, то, что выделено. S у вас стоит магнит, у меня поставил на 1. Вот он выбирается, добавляется. Видите? Delete. У вас стоит это стеречь. Я поставил на S. Это удобнее, чтобы не тянуться вот такие движения не делать манипуляции рукой Итак, так какие у нас следующие клавиши x выделяет вот так все что выделено v 1 например вот этом shift 1 2 3 4 5 открывает Разные окошки Джей, вы знаете Джей Джей Смотрите L нажимаю, воспроизводится вправо. Где мой звук? раза нажимаю ускорено. Кей это пауза. А влево то же самое, что и Кей, только о, то же самое, что и Л, только Джей это влево. Понятно. Само собой, И e это Mark In, О Mark Out. Вам полезный лайфхак, что касаемо масок, сейчас вернемся к маскам на 5 секунд, вот например, нам надо выделить чистую голову, и нам надо анимировать чтобы она постоянно маска была на его голове. Мы ставим ключик Mask Patch. Выделяем вот так маску, увеличиваем тильда и прокручиваем колесико вперед. Запомните, колесико вперед. Что у нас получилось? Да что ты? Вот, вы понимаете. О, на этом маленький на мой урок закончен. Всем спасибо, дорогие друзья. Всем удачи, подписывайтесь, не забывайте подписываться, ставить колокольчик. Всего вам наилучшего. Пока.